10 августа направлялся домой, станция метро Пушкинская. Не дойдя 200 метров до дома, приземлилась возле меня светошумовая граната. Увидел вспышку яркую, это где-то в районе 3-4 метров она упала от меня. Не знаю, может, если бы она упала бы, где-то в ногах отделался бы каким ожогом. Прилетел, получается, по всей видимости, осколок. Разорвала кроссовок, ну, приглушила, по моим ощущениям, на пару секунд. Когда более-менее пришел в связь, отказывает, отказала правая нога. Силовики находились в метрах ста от меня. А, а, протестующие были где-то в метрах 200 в районе Ледового дворца. А у меня получилось, что попал снаряд возле Притыского 32. 200 метров до дома не хватило дойти. Ну, метров, может даже меньше. Мне зайти было только в арку, и, и вот мой дом находится. Людей практически уже не было в этом, как бы. Но а двигаться не мог. Смотрю, парень идет, говорю, помоги, говорю, ну, говорю, правая нога отказала. Он меня за руки взял, потянул. Дотянул меня там магазин Вероника. Но, начали ловить первые попавшиеся машины. На тот момент это, по-моему, не представлялось возможным, чтобы туда подобралась скорая. До сих пор помню, был такая Татьяна и Виктор в Ну, все, они без проблем меня посадили на заднее сиденье, обработали перекисью водорода э, ногу. А, ну, я смотрю, у меня просто два пальца висят уже на ноге. Ну. Проехать какие-то там центральные больницы и тому подобное, это не представлялось возможным, Но меня э, решили, э, то есть оперативно направлять ну, сюда, в больницу скорой медицинской помощи. Приехал, э, тоже э, спасибо врачам, то есть оперативно они, э, сработали, то есть как сразу меня доставили на операционный стол. Но ну, я, находясь в таком шоковом состоянии, еще там, помню, вот до сих пор эти моменты вспоминаю. О, там, врач, врачей просил, говорю, только удалить два пальца. Все, говорю, больше ничего не надо. Они там, меня успокаивали, все хорошо. У меня ампутировали практически всю ступню. Ну, получается, осталась только пятка. Наверное. Когда уже пришел сознание, ну, конечно, сами понимаете, какое было ощущение у меня. Просто-напросто два дня это были для меня как испытание. Больше даже не знаю, что меня ожидает дальше. Но восстановление, как я понял, что идет у меня далеко не айс. Но, то есть ну, спасибо люди, то есть с которыми познакомились, очень оказали. Поддержку внушительную, то есть ну, психологически, то есть как бы с этим было, с этим проще, но не стало справляться.